Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, закрытое тестирование, обновление 0.11.1 Ну, сейчас будем знакомиться, что нас ждет в этом обновлении Но, ну, кстати, это не все новости, еще плюсом новые корабли Целых 5 штук, но причем 4 из которых это авианосцы Ну, сейчас тоже прочитаем, да, у нас теперь в игру еще добавится супер авианосца Целых 2 штуки Ну и изменения тестовых кораблей, ну здесь это крейсеры по Назии, которые у нас сейчас выходит в ранний доступ. Завтра, получается, выходит обновление 0.11.0, да. А это, которое будет через месяц 0.11.1. Так, ну все, смотрим, читаем, что нас ждет в этом обновлении. Сопровождение дирижаблей. Ну это <laughs> точно что-то новенькое. Ну или режим, да, типа, который уже был там вот этот какой-то конвой там. Ну я не знаю, ни разу не играл. Как-то как не довелось. Игроков ждет новый... Временный, опять временный Когда уже введут, блин, постоянный новый тип боя какой-то Сопровождение дирижаблей Я уже прочитал, да, название <с navy> Так, правило В каждой команде есть неуязвимый дирижабль, двигающийся по фиксированному маршруту Задача каждой команды Первой довести свой дирижабль до конца маршрута Или уничтожить все корабли противника. Команды могут влиять на скорость союзного и вражеского дирижабля. Вокруг каждого из них отображается интерактивная зона радиусом 3 километра. Дирижабль, в общем, движется быстрее, если в этой зоне находятся союзники. И скорость замедляется, если в этой зоне находятся противники. Да, хотя бы один. Сражение будет проходить в формате 12 на 12 на кораблях 10 уровня. Добавлены тематические достижения, которые можно будет получить в этом режиме боя. Так. Крейсеры по Назии. Также в этом обновлении у нас будет вторая часть ну, события, посвященная этим крейсерам. Так, продолжится ранний доступ с 5 по 10 уровню. В честь события в игру добавлен флаг крейсера по Назии, часть 2, а также обновлен порт Дракон. Изменение боевой экономики Вот это интересно, да, в какую сторону Будут менять, вот, вот что немаловажно Экономическая награда за уничтожение Самолетов перераспределена аналогично награде за повреждение и уничтожение Кораблей, теперь часть кредитов опыта Будет выдаваться не только за сбитие самолетов Но и за нанесение им урона Ну, то есть это получается плюс, да В среднем количестве Получаемых ресурсов а, не изменится Но получить награду будет проще Перераспределено Получение опыта авианосцами 8 и 10 уровня. Они будут получать больше за потопление кораблей и меньше за нанесенный урон. Ранее хороший боевой результат авианосцев 8 и 10 уровней награждался меньше, чем у кораблей других классов, из-за чего даже при большем количестве потопленных кораблей они редко попадали на первые места в команде по заработанному опыту. Теперь высокая игровая активность авианосцев будет вознаграждаться больше, да, Большое количество нанесения урона это типа не игровая эффективность Только фраги теперь будем считать Как-то, ну, <laughs> как-то странно Так, расход кредитов на пополнение боекомплекта авианосцев у вооружения авиаудар Теперь рассчитывается не по потерянным самолетам, а по количеству сброшенных боеприпасов Также будут тратить кредит на пополнение израсходных расходных бою глубинных бомб, которыми вооружены эсминцы и ряд крейсеров это приведет расходы на пополнение боекомплекта авианосцев, авиаудары и глубинных бомб в соответствии с другими типами боеприпасов. Ранговые бои. С 16 февраля по 11 мая пройдет шестой сезон ранговых боев. Формат бронзовая лига 7 на 7 корабли 6 и 7 уровня. Серебряная лига 6 на 6 на кораблях 8 и 9 уровня. Золотая лига 5 на 5 на кораблях 10 уровня плановые бои с 11 февраля с 11 21 февраля по 11 апреля пройдет 16 сезон плановых боев в формате 7 на 7 на кораблях 10 уровня ограничения авианосцы не допускаются до боев не более двух линкоров на команду в команде не может быть двух одинаковых кораблей так, изменения в дереве развития с выходом обновления 0111 гроссер курфюрст и хабаровс будут заменены на своей ветке то есть в своих ветках, на, короче, на другой линкор и на наизмениться деревья. Так, изменение Вот, да, ну кто не знает правила замены, если вдруг, да, то есть если эти корабли у вас есть в порту, вы получаете замену. То есть вот эти два новых корабля. А, не, эти два новых корабля мы не получаем, Все, извиняюсь, там будет совсем другая, да, сейчас вспомнить. Если, то есть, они у нас есть в порту, они в порту у нас остаются, но в качестве акционных теперь, ну, не знаю, за зауглить там, может продаваться, ну, что-то что не помню. Если, да, они у нас были в порту, но ну, мы их, к примеру, продали или сбросили эти ветки, то все равно мы эти корабли получим в качестве акционных. А если они в порту у нас есть, так, это я уже тоже сказал, что-то я совсем уже запутался, сколько. Короче, ничего страшного, просто заново придется выкачивать эти два новых корабля 10 уровня. А эти корабли, если мы прокачали, никуда, короче, не денутся. Там еще, по-моему, компенсация какая-то в этой, да, будет в кредитах. Так, изменение ботов. Полностью обновлена система искусственного интеллекта ботов. Она позволит быстрее и проще настраивать ботов для разных типов боя и игровых ситуаций. В связи с изменением упрощен алгоритм поведения ботов в тренировочных боях на всех уровнях сложности. Существенных изменений в поведении ботов в операциях, кооперативных боях и различных временных типах боя не планируется Однако, поскольку это масштабное обновление системы искусственного интеллекта, оценить его эффективность сразу довольно сложно Мы будем внимательно следить за его влиянием на поведение ботов, если потребуется вносить изменения Так, новый контент В обновлении 0.11.1 в игру добавлен постоянный камуфляж «Таинственный город» для Аустин Это американский крейсер 10 уровня постоянные камуфляжи Атлантический для ДИДА и Канариас а командир Паназии Педро, Макс, Фернандо, Фронтин Или, ну Франтин вроде так, так нашивки трехлапая ворона, кот, командир Восточный демон. Так, что еще тут сейчас листает дальше, что еще в этом обновлении у нас будет? Так, будет добавлен контейнер огневая мощь с кораблями 10 уровня и другими наградами. В состав контейнера 37,5 тысяч элитного опыта командира или 12,5 тысяч свободного опыта, или 900 тысяч кредитов, 15 тысяч угля или 37,5 тысяч свободного опыта, или 120 тысяч элитного опыта командиров. Или 25 особых сигналов каждого вида, или один из следующих кораблей с командиром с 10 очками навыков. Это у нас Москва, Макс Имельман, наполе F. Шерман, не помню кто это, так, ХАЭТ, Салем, Марсо, Ясина, Гроссер Курфюрст и Хабаровск. Так, что это вообще за контейнеры? Как его, интересно, можно будет получить 37,5 тысячи летного опыта командиров, плюс там... Так, или 12 тысяч свободного опыта Или 900 тысяч да Ну, что ну, выпадет, то выпадет Опять рандом Переходим дальше Новые корабли, как я говорил Это четыре авианосца Два из которых будут у нас с новой механикой Это супер корабли Ну, получается, уровня у них нет Они у нас обозначаются вот такой вот а там, Ну, не такой Звездочкой, короче так, ладно, Начнем с первой, это у нас Японский крейсер Майя с седьмого уровня, тяжелый крейсер типа Такао. Но я не думаю, что он да, несет там в себе какой-то <соценно> новый смысл, какие-то новые механики. Так, просто еще один японский крейсер. Клонов у нас уже много. Да, там арпешников всяких и седьмого, и восьмого, и Калибр 4 башни по 2 ствола 203 миллиметра, дальность стрельбы 15,3 километра, то есть, ну, я так смотрю, ничем он особо не отличается от тех кораблей, которые у нас уже в игре японские есть. Ну, как я говорил, да, вот эти арбешники и всякие там единственные А, есть торпедное вооружение, 4 аппарата по 4 трубы, дальность хода 8 километров кстати, не пусто. Так что, ну, присутствует там какой-то вспомогательный калибр, но ну, мы на можно уже не обращать. Максимальная скорость хода 35,5 узлов. Вот так, по сперва хочу посмотреть. Заметность кораблей 12,8. С доступного снаряжения. Первый слот аварийка, второй слот заградительный огонь ПВО. Нужно на выбор Акустический поиск Третий слот истребитель Четвертый слот ремонтной команды И пятый слот ускорения перезарядки главного количество время работы снаряжения 15 секунд Время перезарядки ГК сокращается на 50% да? Не так, кстати, много у нас кораблей Вот с этим расходником в игре Ну и теперь переходим к авианосцам Два авианосца Это восьмой уровень Американский Хорнет и Йорктаун Характеристикой никаких здесь пока не приводятся Корабли еще... Настраиваются. Ну, теперь главное: два супер-супер авианосца. Один британский Игл и один американский. Под названием Соединенные Штаты. Ну, да, читать там. Тут, в принципе, и ТТХ нет. Единственное, почитать, что из себя представляет вот это вот. Как там назвать. А, здесь будет у нас тактические эскадрильи. То есть здесь будет обычные эскадрильи и еще плюсом эскадрили тактические. Это у нас уже будут реактивные самолеты. Здесь его у такого еще нет. Так, в общем, у этих авианосцев будут два вида эскадрильи. Стандартные, а также тактические эскадрильи. Стандартные эскадрильи являются основной ударной силой новых авианосцев. А тактические эскадрили, состоящие из реактивных самолетов. Наилучшим образом подойдут для быстрых точечных атак по одиночным Целям. То есть эти самолеты обладают, да, более высокой скоростью, то есть быстрее добираемся до цели, но при этом здесь, да, как, как у советских авианосцев, то есть здесь одно всего атакующее звено, то есть мы вылетели, атаку провели, все, если там, дай бог, какие-то из самолетов выжили, они, наверное, отправляются обратно на авианосец, ну, как... В принципе, и у других авианосцев эта механика у нас происходит. Так, главная особенность тактических эскадрилей ну, как я сказал, высокая максимальная скорость. В общем, тут можно уже не читать всю эту основную информацию я озвучил. Да, это, то есть, когда переходим на более такой ближний, так сказать, бой, тогда уже. А, ну, хотя, если да, учитывать, что у них скорость выше, то есть. Даже на дальней дистанции, да, на тактических вот этих вот эскадрилью будет Наша играть, команда ну, не то, что выгоднее. Ну, получается, у нас 6 эскадрилий на вооружении. Это 2 эскадрильи штурмовиков, 2 бомбардировщиков, 2 эскадрили торпедоносцев. Как атака будет происходить, я не знаю, кстати. но там тоже есть вот эти определенные особенности у этих самолетов. Там нельзя... Что-то там скорость, да, вот как мы... Замедляемся, к примеру, на стандартных обычных эскадрилях, да, чтобы там когда-то успеть свестись. Но тут делать этого нельзя. А тут, кстати, где-то это написано. Из одного такого играет роль вспомогательного вооружения. По аналогии с эскадрилями гибридов, они становятся доступны через определенное время после начала боя. Это то небольшого размера эскадрильи стоит избегать. Ну, это понятно. Это и, и на большой эскадриле тоже неохота долго находиться под атакой. ПВО. А, вот про это замедлится. Реактивные самолеты у этих авианосцев не могут замедлиться до скорости ниже крейсерская. Форсаж не восстанавливается в полете. То есть, да, надо с умом <с <с расходовать и, ну, и учитывать во время атаки, что мы не сможем... Замедлится ниже, да, чем наша обычная крейсерская скорость. То есть мы летим на крейсерская, ну либо в форсаж, либо в крейсерское все. Два варианта, другого не дано. То есть форсаж тоже надо использовать, потому что мы его использовали, и он у нас не восстанавливается. То есть во время атаки он, наверное, да, выгоднее всего будет, чтобы быстрее атаку провести, с тем самым сократить время действия, нахождения в радиусе действия. ПВО. Ну и посмотрим теперь изменения тестовых кораблей. Испанский крейсер «Канарис». Шестой уровень. удален альтернативный режим стрельбы стрель серии залпов. Максимальная дальность стрельбы орудий главного калибра увеличена на 2 километра будет составлять теперь 16,5. Добавлено снаряжение «Форсаж». Время перезарядки орудий главного калибра снижено с 15 до 10 секунд. Ну, также там изменены параметр бронебоя. Урон немного увеличен. И бронепробитие увеличено в 2. Раза. Британский крейсер 6 уровня «Дида» Время перезарядки главного калибра увеличено с 6,5 до 8,5 секунд Советский крейсер «Севастополь» Удалено снаряжение «Форсаж» Тоже, да? Жалко, обидно, я ждал этот корабль ну, Посмотрим, что еще? Тут в нем много изменений Снаряжение «Аварийное подразделение» заменено на «Аварийную команду» Вот это хороший знак да, кто не знает, аварийное подразделение это как у советских линкоров. То есть, ну или у многих немецких ну, тоже линкоров, да, то есть, заканчиваются. А тут Обычную аварийку стандартную, Которую у нас постоянно находится при себе. Так, изменены параметры снаряжения Ремонтная команда, время перезарядки увеличено с 70 до 200 секунд Время работы увеличено с 60 до 90 секунд Количество зарядов снижено с 4 до 3 секунд Количество восстанавливаемых секунд очков очков способности увеличено с 187 до 313 То есть получается, да, мы будем больше прочности восстанавливать Потому что на 50% увеличено время работы Мало того, что -то время, количество очков прочности да, восстанавливается Гораздо больше Количество полученного цитадель урона восстанавливаем. снаряжением ремонтная команда Увеличено с 10 до 33% Ну в целом, в принципе, повысили живучесть данного крейсера Количество получаемого частями корпуса урона восстанавливаем снаряжением ремонтная команда Также увеличено с 50 до 75% да? Ну единственный минус это то, что убрали форсаж Все остальное, в принципе, идет в плюс этому кораблю Ну минус еще время перезарядки можно команды также увеличено почти в 3 раза. Так, дальше у нас тут идет Форест Шерман. Это американский эсминец 10 уровня. Количество зарядов снаряжения дымогенератор снижено с 3 до да, 2. -х. Ну и дальше здесь большое количество изменений. Ну, точнее, количество изменений небольшое, а кораблей много. Это все прокачиваемые паназиатские крейсера, начиная с 5 по 10 уровень. Мы посмотрим только десятку. Не буду все остальные там разбирать. Где у нас тут? Десятка, десятка. Вот, джинам. Время перезарядки снаряжения дыма генератор увеличено со 100 до 110 секунд. То есть изменение такое незначительное, можно внимание на это не обращать. Да? Ну, завтра уже эти авианосцы, получается, у нас пойдут в ранний доступ. Так что скоро можно будет их пощупать. Кстати, с какого уровня начинается дыма генератор сейчас посмотреть. Так, по-моему, с 6. -го. Ну, точно не знаю, по крайней мере, на шестом здесь тоже стоит вот это изменение со 100 до 110 секунд. А, не и на пятом тоже есть. То есть, начиная у всех кораблей данной ветки, есть у нас дымогенератор. А то у нас мало дымов в игре. Так, здесь еще, кстати, два корабля в конце, я смотрю. Это британский линкор со сложным названием, время перезарядки у которого орудие главного калибра будет увеличено на одну секунду, и теперь будет целых 29 секунд. Так, и немецкий линкор, это, по-моему, который у нас пойдет вместо Гроссера Курфюрста, Убрано 20 миллиметровое орудие ПВО, в связи с этим изменились характеристики ПВО корабля. В общем, тут дальше изменения характеристик ПВО вообще не неинтересно. Так, италь... а, итальянские эсминцы, это у нас, по-моему, эсминцы, которые пойдут в игру После паназиатских крейсеров. Для более последовательной прогрессии торпедного вооружения в ветке сделаны следующие изменения. Текущие модули торпед стали исследуем. Добавлены базовые модули торпед там, да, у каких-то там этих эсминцев. В общем, ладно, ждем, когда уже будет более подробная информация про итальянцев. А пока что можно, думаю, заканчивать. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.